На вскидку вспоминаются три материала, из которых можно делать коробку дома полностью. Конечно же, натуральный дерево, широко известный железобетон и современный полистиролбетон. Вопрос в том, какой из них дает лучший эффект и менее затратен. Дерево и железобетон себя уже широко зарекомендовали, их свойства нам хорошо известны, поэтому рассмотрим подробно полистиролбетон. У нас есть вполне конкретный пример. Дом, хозяин которого решил сделать все из этого материала. Почему я выбрал пластблок в качестве строительного материала для своего дома? Ну, во-первых, покупая пластблок, я купил не только стеновый блок, я купил полностью комплект коробки для своего дома. Это стены, естественно, это внутренние перегородки, это полы в виде раствора полистирол-бетона, это потолок в виде плит перекрытия из полистирол-бетона. Во-вторых, по своим свойствам он схож с такими классическими материалами, как бетон и дерево. И все их свойства, скажем, лучшие свойства и дерево бетона он воплощает в себе. А все их отрицательные качества, то он их отторгает. Ну что такое бетон, да? Бетон – это цемент, во-первых, смешанный щебнем и песком, ну и, естественно, разведенной водой. Да? Затем все это дело перемешивается и получается раствор бетона. Потом это заливается в какие-то формы и получается либо бетонное изделие, либо железобетонные изделия. Что такое полистирол? Бетон. Это то же самое. Цемент, но только щебень и песок убирается, и вместо него идет пенопласт. Это полистирол. Это самый, скажем, легкий и самый теплый материал. В итоге цемент. Вот он, пожалуйста, да? И вот и полистирол. Ничего не меняется, тот же бетон, только с деревянными качествами. То есть он легкий и теплый, и при этом сохраняет качество бетона. То есть он крепкий, из него можно строить в три этажа, нагружая железобетонными перекрытиями. И при этом он не горит, как дерево, и не гниет. Универсальность полистирол-бетона – одно из его достоинств. Натуралисты сказали бы, что в природе этот материал встречается в разных видах. Блоки для строительства, более известные как пластблок, перегородочные блоки, фундаментные блоки, перемычки для дверей и окон, плиты перекрытия, а еще полистирол-бетон распространяется в жидком виде, как раз для заливки полов. Вот и получается, что возводя коробку здания, к другим материалам можно не прибегать. Из этого материала очень быстро строится, скажем так. То есть вот эти стены моего дома, да, бригада из трех человек возвела буквально за пять дней. За счет чего? Ну, за счет того, что этот блок очень легкий. И применили мы, конечно, вот над проемами перемычки тоже из полистиролобетона. Они уже готовы, их не надо там делать какую-то опалубку, монтировать какие-то там, арматуру вязать, да, потом заливать все это дело. А все, они уже готовые. Причем они легкие, не нужно применять какую-то там подъемную силу. Достаточно два человека, и они, пожалуйста, очень быстро. Никаких задержек, Монтируется такая стена очень быстро. Вот за 5 дней коробка 12 на 8. Это раз. Затем вот полы. Уже щебеночная подготовка подведена. Осталось только значит, поставить маячки. И, пожалуйста, в течение дня эти полы будут готовы. Из какого материала можно так быстро сделать полы. Потом только идет чистовая отделка и все. Потолок, плита перекрытия. Вот сейчас привезут плиты перекрытия на манипуляторе, и этот же манипулятор установит их на стену. Все. Ну сколько времени он будет разгрузаться? Ну максимум минимум, там, 30, максимум 40 минут. Таких две ходки вот будет на такую коробочку. да? Это что означает? За два часа у меня будет потолок готов. Это быстро, это супер быстро. Врожденные теплоизоляционные свойства позволяют сделать коробку всего в один слой, без дополнительного утепления. А значит, кладка осуществляется быстрее. И тут же можно переходить к отделке, которая может заключаться всего лишь в слое штукатурки, положенной прямо на пластблок. Вот и считайте, 5 дней стены, день на полы, день на потолок. За 7 дней можно возвести коробку из полистирол-бетона. Очень легко и просто. И вот итог. Мы наблюдали за этой стройкой примерно месяц. За это время на участке с нуля выросло одноэтажное здание, где есть гараж, банное отделение, раздельный санузел, котельная и полноценная жилая комната. Результат, который может удивить опытного строителя. До конца теплого сезона остается еще немало времени, значит хозяин может успеть сделать внешнюю отделку здания, ну а с наступлением холодов отделывать коробку внутри. Крыша у нее уже есть, а плюсовую температуру внутри обеспечит врожденная теплоизоляция пластблока.